Ты чего мечешься? Балансирую, думаю, что у меня гадограф пляшет Загогулиный по осциллографу И смотрю, думаю, наверное, где-то линия электропередач находится Такой смотрю, вроде нигде нет Потом кверху смотрю, <социлл> на мной идет провод думаю, <социллограф> Да, вот так вот, ребята Юморок Небольшой юморок Кстати, мы купили лопату Мы на том копию ребята Потеряли лопату Пришлось купить новую лопату Вот Не реклама, но лопата реально классная Вот Всем привет, друзья Сегодня выбрались на коп Покопать, погулять вас порадовать новыми находками, друзья наши. Ты такой бравый стоишь. Ну что, пойдет. Я так рад вообще, что мы сегодня на КОП приехали. Радость. Полные штаны. А это ли не главное, друзья. Вот, место у нас сегодня будет... Здесь походим. Пятачок небольшой перед деревней. Деревня старинная здесь. Находится на пригорке прям. Походим вот там, чуть-чуть вот, поближе к деревне. И пойдем за деревней. Еще есть урочище старинное. Там были раньше, в общем-то, хутора небольшие. Вот, так что и там походим, погуляем. И покажем, что у нас сегодня будет. Я надеюсь, не монетка. Пусть какая-нибудь сопутка интересная. Если монетка будет, то все пойдет крахом. Мы уже несколько раз опровергали это правило. Так что копай монетку. По бывает, конечно. О, блин. О, надо наточить лопату будет. Деревня Сложновато, папа. да? Да, но поедем на то, обязательно. Кто-то из наших знакомых вас тут с новыми друзьями на кухне. Кто это был? Запротоколируем Гильку нашли. Гильку нашли. Сначала вот эту нашли, зашли на поле. Четочки с крестиком. Это как бы нам сейчас намекает вселенная, все будет четко. Тоже предмет Чёточки. Культа. Смотри, какую я нашел. Нашел гирьку, советская гирька. Ах, так я думал, ты про пуговицу гирьку. Нет, какой нет. Советская гирька. Вот рамулька. Нормасики Хабар. Да. О, Хабар. Что смыть? <смех> <смех> Молодец. Перчатки превращаются да. в элегантные митинги. Пробочный сигнал у нас, да-да. Ребята, пробка. А, с портретом каким? 1831, 1898 год. В общем, царская, ребята. В общем, ребята ходили, ходили. Вокруг, да, ничего нету абсолютно Сюда сейчас буквально вот начали подходить деревни Смотрим, здесь что-то э, распашка как раз вот Ров от огня Ров от огня, да, правильно И смотрите, вот на этой распашке прям видно, что походу фундамент что ли стоял Смотрите, прям все распахавшего, прям битый кирпич везде находится Это как раз таки наша тема, потому что у нас сегодня катушка 12 килогерц 12.20 мы сейчас на 12 работаем и в общем я начал прозванивать вот здесь вот. очень хорошая мусорка такая Прям мощная мусорка здесь но сигналы есть в общем-то ребята и один сигнал поймал вот чистенький да? да чистенький 82 ребята чистенький медь медь вот 82 смотрите что выпало ребята это еще не смотрел. Копейка. Копейка. Александровская, походу. Копеечка. А, малыш, покажи. По три чуть-чуть. В общем, вот так вот. Ой, это. Так, держи. Волк. Ты не волк, ты кабан. Везде нароет. А вот снегу ее немножечко подтопило, лед. Красавица. Ну, видел, У меня такая была чуть, когда я здесь ходил. Четкая монетка. Четкая монетка, волк! Ура! Заработала! Опять эта штука, прикинь, уже более маленькая. Кусичная такая. Конечно, мне кажется, все помнят Железа много Железа много Но среди них есть Очень хорошие сигналы Смотрите, ребят, не знаю, что, конечно Сигналы Давай, на... Опаньки. Монетка, ребята, еще одна Еще одна монетка выпала Вот, любимая думаю сейчас да. не три ее не три вот монетка волчички я хочу посмотреть ее как она выглядит а то вот так вот ребят находишь монетки она забирает и все и больше и ты их не видел вот так вот у нас в нашей семье идем по краю ребят так и идем потихоньку дом скорее всего вероятно вот он был вот где-то вот тут вот. сейчас будем обсматривать прощупывать Пока мы не можем еще дойти до него никак, потому что здесь очень много сигналов, и все, конечно, в основном перебивается железом. Волчонок, пока ветер немного утих, поделись догадками относительно здания? В общем, здесь, похоже, вот, вот около этого дерева где-то здание должно... Я так думаю, что это усадебный дом был. Почему? Объясняю, ребят. Во-первых, дорогая керамика попадает здесь, фарфор. Во-вторых, если посмотреть, вот здесь дом, расположение, вот здесь есть роща. Мы здесь постоянно думали, почему такой вот прелесок красивый есть. Вот здесь вот э, четко высаженные деревья, то есть тут такая роща красивая. Я так думаю, господа и дамы, здесь старое время, да, в Царское здесь, в общем-то, и гуляли Н недалеко от дома. Вот, домик здесь, я думаю, хороший стоял. Нужно сейчас проверить, пробить, посмотреть. Я думаю, мы сюда приедем шурфить, когда станет уже, высокий сезон уже пройдет. Встанет трава, и мы сюда. Коп-коп-коп. Да, волк на пломбу похоже. Походу, пломба. Мы помоечные волки. <сёк> Громкость слабых сигналов увеличил. Пуговичка. Интересная пуговичка. Смотри, да? Не от школьной формы -то? Ну, Кстати, да, похоже на школьную форму. Кто у нас... По... Никто не помнит, как он в школу ходил. Никто не помнит. Никто Все не стараются пом... забыть поскорее этот эпизод из жизни, да. вычеркнуть. А в школьной форме мы еще раньше ходили-то, а? Это не сейчас шаляй-валяй ходят, в чем хотят. А у нас была, помните, какая форма-то, а? Синенькая такая прям, с нашивочками. Красота. коричневенькая была. Коричневенькая у нас синенькая была. А у нас и та, и та была. Держи, любимая. Только не говори мне, что здесь кто-то школьник разделал а. Раздел! Господи, что я говорю? Разделал! А я еще на третьей программе вообще хожу Даже у второй не хожу Металломусор Расскажи еще, почему мы помоечные волки с тобой Потому что, что мы, мы ходим там, где никто не ходит Мы а ходим да. в мусорке Вон, смотри, какие эти мусорные пакеты валяют Фу, я не буду это показывать, это И не эстетично так что сегодня для нас, для, для нас Работа как раз Собирать и увозить До ближайшего контейнера Так, ребята, по деревне мы походили В общем, очень много пробок В общем, что и следовало ждать И сейчас идем вот К хуторам Пойдем поищем там Посмотрим Смотри, какие бамбуки Огромные а? Смотри, Это же полноценное дерево Смотри, мне даже не достать. О! Представляешь, какая высота, да? Здесь летом вообще чаще непроходимая. Ну, ну. ну так они неспроста господствовали в свое время на планете. И насекомые были размеров с носорогов. Представляешь, клещ размером с тебя. Клещей хоть и хорошо сейчас нету. Люди-то жалуются, что клещей много вообще в этом сезоне. Преодолели. Средний снежок, ребята. Смотри, сколько снега здесь. А че это мы такие довольные? Мы же ничего не нашли. Как? Как испортить мужу быстро настроение? Я тебя нашел, мне этого хватает. Волк, за тобой тянется радуга а? и розовые блестки. Это наше урочище. Да? А? Ага. Это урочище. Ага. Куда только выходили кругляк и вот такая попал попался, ребята М -м -м -м. погода какая смотрите, снег идет если еще монет не, не увидим, не найдем тогда это, наверное, видео вам не покажу. ах ты хитрая волчий подхвост монетка или не монетка не знаю, короче, точно. Да. да откуда я знаю? Смотри, вот сама, я еще ничего не делал. Ну-ка. Монетка, нет? Смотри. Ради монетка. Я прямо вот так вытаскиваю. Что, не монетка? Волк, это что, пугается, что ли? А что, это? что это, ребята? Не понял. Что а? это? Дюшечка. Похоже на пугается, что ли. Или не пугается? Понятно, какая-то штуковина интересная, Сорез с этой сушкой, да? По-моему, с перфорацией, да? Да, интересно, ребята. Кто-нибудь знает, что это такое? Наконец-то, еще даже не доставал. Какой сигнальчик? Совет, походу. Обычно совет так звучит, Пупырка, пупырка. О, десятюнчик. Смотри, 50 какого-то года. Рамочник. Рамочник. Рамочник. Хорошенький. Уже какой-то прогресс. Не говорят, уходим-ходим, ведь сейчас ничего нет. Целая, прикинь. Целая. Ребята, это уже уголовное дело целое можно состряпать. Что-то по войне пошли вообще конкретно. Находок нет, а снег приближается. И вот если по лесу, по, лесу говорю, по полю идти, ее не увидишь. Эта дорога вот она вообще не видна. Ее на карте, главное, как бы ее нету. И вот на этой дороге я фундамент, ребята, нашел, который вообще ни на одной карте не значится. Кованные гвозди какие в царское время. Бывали в свое время такие бутылочки. Это донышко от бутылки. Написано то ли зав, то ли что. И Инво. Такую целиковую бутылку найти, это мечта. Вот он, битый кирпич, идет и идет. Кирпичи. Да а что тут рассказывать? Тут и так, в принципе, все видно. Внутричок. Вот гирька хоросивенькая, советская. Это вот открывашка к фурнитуру, походу, какая-то. Вот пулька, вот гильзач. Вот целая пуля. Все, я уже. Четки такие нашли, вот канина. Ну, нифига, красавица. Это что такое-то? Это какая-то, в общем-то, царская, походу, пуговица. Монетки, ребята. Монетки у нас Ой, блин, а сахаром-то такой ничего, копейки в вот, первый. Да. Какой год? 1822 год, ребят, копейка. Александра 1 ЕМ. Вторая тоже монета. Тоже копейка, походу. И советик один. 10 копеек, рамочник. 55-й год, ребята.